Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну наконец-то какое-то разнообразие Сегодня будем смотреть бой на советском среднем танке 10 уровня Объект 140 Кстати, раньше, ну не помню, давным-давно в какие-то незапамятные времена с этим танком Ну еще, да, Т-62 было очень много в принципе реплеев Любили играть на этих танках статисты, ну а в нынешнее время статисты на них почти не играют Да, кстати, вон там с вражеской стороны 362, который получил пробитие и урон. Так, кстати, игрока у нас зовут Silver 6665. Карта Вестфилд. Потихонечку методично 140-й начинает здесь раздавать плюшки. Третье пробитие, уже почти 1000 урон нанесен. Ну что ж, успеет АМХ убежать Промазал, промазал здесь 140-й. Получает пробитие от Тартойса. Дальше игрок в таком модном камуфляже хэллоуинском. Не знаю, сколько надо потеть, чтобы его заработать. У меня что-то как-то особо этот режим не заходит. Просто не то, что не заходит, но не тянет играть и тратить время. Когда проще поиграть в обычный рандом, дабы продвинуться по боевому пропуску. Там все таки хоть... Какие-то награды зарабатываются. Ну, здесь тоже вроде как что-то есть. Ну, мне, если честно, лень. Как-то. Вообще желания нету. Ладно, проехали. Смотрим бой. Что будет дальше. Счет пока что 1-0. Вражеская команда проседает. Счет уже 2-0. 140-й засел, ожидает. Чтобы кто-то из союзников засветил Тортоис Ну вот там Т-49 катается Тортоис светиться не хочется Причем там кто-то настреливает По Т-49 Вот наконец-то удалось засветить Тортилу Кстати, голды я смотрю у игрока Не так-то и много Всего 7 снарядов осталось И раз, два Не получается тортойса пробить Третий выстрел уже так Выстрел отчаяния Я смотрю, правый фланг походу здесь бросили Там один-единственный танк, он светился Пошел 140-й вперед Здесь главное не засветиться Это, От Тортиллы может еще одна плюшечка прилететь Счет становится 3-1 По прочности уже союзная команда обгоняет вражескую Точнее по, по убывающей прочности, так сказать на 140-й потортили голдой, стрелял, стрелял, пробить не получалось. Здесь перешел на ББшки и сразу же первым выстрелом удается нанести урон. ТВПшки удается попасть. Ну, ТВП это... Только хотел сказать, что ТВП не пробить. Надо умудриться. Как раз. Второй выстрел. Опять не удается ТВП пробить. Да что ж такое-то? Вот, зато теперь удачно, с поджогом, но тут же использует противник-огнетушитель. Да еще и легкий танк пробить не получилось. Да что ж такое. 140-м пока особо не везет в этом бою. Счет 5-7. Ну, хотя две с небольшим тысячи урона уже нанести удалось. При этом сам получил всего одну плюшку. А теперь на левом фланге союзников не осталось. Остается ждать наступления противника. ТВП здесь далеко находится, но немного 140-й подъезжает и опять не получается пробить ТВП. Да что ж, такой же, по-моему, третий снаряд. Куда там, куда там 140-й попадает? Ну да, там можно куда-то в ствол попасть. Не знаю, в Гусалю. По прочности союзники уже почти что закончились. Да и по счету уже 5-9. Шестером против десятерых. Но здесь тоже... Прочный противник, но удается 110 го первым же выстрелом пробить. Наносится урон ВК. Прям одним за другим выстрелом здесь, да? Каждому по, -по, -по одному пробитие. Сейчас тоже там, да, умудрился выцелить где-то уязвимое место, еще попасть. Сейчас можно было добрать 704, но промахивается 140. -й. Как в ТИ сейчас 140 здесь методично так настреливает по противникам. Вот, наконец-то удается сделать первый фраг, а счет уже тем временем 6-11 становится. Второй. Второй уничтоженный противник. Есть шанс сделать третьего. Отлично. 140 отправляет третьего в ангар. Я же говорю, как в тире. Ну все, по-моему, лафа закончилась. Сейчас уже светить некому будет. Союзники почти кончились. Союзный светляк уехал куда-то направо. Там по своим делам. Но возможно хочет обнаружить, уничтожить вражескую арту. Но он уже понимает, что бой как бы поигран. Что еще мне делать? Поеду я за фрагом. Попадает 140 в засвет. Соседних пригорков, наверное, светит А, и тут еще Т-62 выбирается Успевает 140-й спрятаться Но здесь может прилететь, конечно, от из центра откуда-то Ну, еще и от арты Ну, что там, так долго с артой не может разобраться Светляк, наконец -то. Немного можно передохнуть здесь 140-му Прям не знает, куда, куда развернуться Минус четвертый Счет 10-12 Со всех сторон противники Поджимают Еще и танкует здесь, везет 140-му, уже, кстати, насветил Больше тысячи, почти 5000 тысяч стрелял. Снарядов осталось Кстати, я сейчас внимание обратил, не так-то и много 8, так сказать, базовых Как мы это теперь называем и пять специально Ну, голда она и в Африке, голда, да? Как разработчики ее не назови Куда полетел Союзный оставшийся, блин, Чарфутур В такой ситуации надо сидеть, выжидать, ждать противников но сейчас каждый промах очень дорого стоит. Я про то, что снарядов-то осталось всего 10. Вот минус еще один противник. Отлично удается добрать пожаром. И причем уже в одиночку против пятерых был 140-й. Ну, теперь 4 противника остается в живых. Ну, по прочности только непонятно, что там мы имели второго. Остальные все, ну, там, шотные или... Двушотный, так сказать Эмиль пока показывается, что фуловый Кстати, он он светился Последний раз там где-то около базы Не знаю, может он овкашит Не забываем такую традицию, что в таких Обычно нагибаторских боях Хотя бы один овкашер какой-нибудь На базе присутствует Конечно, не всегда, но чаще Он есть, чем его нет Отлично, удается уничтожить еще одного противника Сократить число до трех Тут же до четырех На что надеялся АМХ У 140-го очень быстрая перезарядка Хотел он там, не знаю, попробовать закрутить, что ли Но ну, это без вариантов 140-й не из тех танков, которых светляк может крутить спокойно 7 снарядов остается в запасе Вот он, нет Эмиль не овкашет. Шесть снарядов. Шесть снарядов на одного Эмиля, у которого почти 1600 прочности. Едет он вперед. Ну, Эмиль понимает, что в башне будет проблематично пробить 140-го. Ну, так же, как, в принципе, и 140-го Эмиля пробить проблематично. Остается всего два снаряда, то есть промахиваться вообще нельзя. Надо бить наверняка